Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, глубоковажаемый президиум. Скажем так, я несколько из другого мира, мира нейрохирургии, хотя наши миры очень тесно пересекаются между собой на этапах рентгенхирургических технологий, будь то сосудистые вмешательства на, на образованиях и сосудистой патологии головного мозга, или те же на образования позвоночника, которые нередко достаются нейрохирургам. И хотелось бы на самом деле рассказать некую ту мысль, которая идея, которая у нас возникла совместно с Павлом Васильевичем, в процессе обсуждения и дискуссии довольно длительной. Вот. И перед тем, как об этом рассказать, я немножко окунусь в тот момент легкий минимальный исторический эксус, с чего мы начинали. Начинали именно нейрохирурги. Так сложилось, что в начале 20 века нейрохирургия и общих в рамках научных и клинических разошлись между собой. Это были довольно изолированные друг от друга специальности. это нейрохирургия сама себя изолировала. Вот. И сейчас все больше и больше скажем так, слияние обратного этих двух направлений, и это несет безусловную пользу и для врачей, и, собственно, для пациентов в первую очередь. К слову, о биопсии опухоли головного мозга. Вот первый а, вариант а, аппарата был разработан Хурсли и Кларком в начале 20 века. Это была система, которая ориентировалась по портогональному принципу, там три взаимопересекающие плоскости, от сильно которых определялись точки. Поскольку, как вы понимаете, ни КТ, ни МРТ, ни, никаких -то томографических методик не существовало. А, точка выбиралась посредством а, исследования трупного материала. Предполагали, что где-то на, там, к примеру, там, 3 сантиметра вправо, 5 см прямо должно располагаться таламус или зубчатое ядро. Вот. И таким образом, соответственно, попадали в заданную, по заданной траектории. К слову, этот аппарат никогда не применялся на людях, которые исследовались, исследовались на обезьянах и на странно, мышах. Вот. И использовалась картезианская система координат, соответственно, это три взаимотреб... взаимопресекающиеся плоскости. Первую операцию на людях, было, произведено было известным немецким хирургом Киршнером в 1933 году. Вот, это было э, стереотоксическое, ну не стереотоксическое, это было э, по ромочной, вообще стереотоксической коагуляции гастрового узла. Это узел тройничного нерва при региментальной неврологии. Фактически был введен туда электрод и подан на ну, полярная коагуляция и э, узел был разрушен. Это довольно простое локализационное образование, имеет свою костную рентгеру ямку на пирамидке височной кости. Э, следующий этап довольно большой и на самом деле, на мой взгляд, решающий, который и популяризировал технологию и позволил ее несколько упростить. Это разработка э, шведского нейрохирурга Гаварса Алексева в 1949 году. Он изменил принцип, по которому выбирается трасса по и принцип ориентации на черепе. И стал применяться радиарный, соответственно, принцип и полярная система контент где используется угол относительно средней линии сагитального шва и соответственно радиус, длина радиуса. Вот, собственно, вот который выставлен на картинке слева, это наследие немецких хирургов. У них в период 40-х годов было довольно большое к изучению черепа. К счастью, это реализовалось вот в таком удобном аппарате. И как это ни странно, за почти а, полвека а, не сильно изменились а, наши способы. А, рамочная а, есть у нас два принципиально разных метода. Это рамная и безрамная м -м -м, варианты биопсии. Рамка стереотоксическая имеет свой тот же вид, фактически, который был алексовым разработан в 1949 году. Вот. А, и есть вариант безрамный, который котором Владимир рассказал немножко о том, что из мира взято. Это оптическая навигация, которая а, соответственно там основной принцип это регистрация положения головы в пространстве за счет его костных структур. Фиксируется голова, и, соответственно, датчиком снимаются эти показатели. Довольно удобная технология, однако требует в общем, большой громоздкой аппаратуры в операционной. Вот, и у нее есть определенные ограничения, о которых мы в процессе доклада я немножко тоже расскажу. Хотелось бы поговорить о том, что влияет на результат. Стереотоксическая биопсия, фактически мы, по большому счету, почти вслепую забираем некий кусок ткани небольшого объема. И шансы попасть не в ту часть головного мозга, скажем так, которой нет на образование, довольно высоки. И вот есть предъявлено несколько докладов, в которых сразу передано время докладывают, что эффективность там, в районе 93% и из основных факторов, влияющих возраст пациента, не очень Понятно, почему это объемное образование, чего образом, чем меньше образование, тем сложнее попасть. И гистологический вариант. Но гистологический вариант играет большую роль именно на уровне патоморфологов, поскольку образование головного мозга и при их удалении большом массивном предка этой операции этой трепанации черепа представляют сложность в исследовании а если мы даем небольшой кусочек ткани не всегда хорошо сохраняющийся в процессе биопсии поскольку игла которую мы забираем она с боковым забором это тупоконечная игла которая раздвигает ткань мозга и сбоку фактически мы двумя двухпросветная ну, игла с мандреном который срезает столбик ткани вот. И доклад более свежий, где эффективность биопсии оценивается вообще на уровне от 63 до 95%. Большое значение играет опыт хирурга при выполнении манипуляции локализации опухоли. Перевентрикулярные глубоко расположенные образования гораздо более сложны в своей верификации. Ну и, безусловно, объемное образование. Принципиально две разные системы есть рамная и безрамная. Считается, что система с фиксацией, которая фиксируется к черепу рамная, она имеет большую, э, такая, некий миф на самом деле, большую точность. Э, но как довольно большой анализ был проведен полторы тысячи биопсий, исследовано сопоставление равная безравная системы и достоверных различий между этими методиками обнаружено не было вот и скажем так и в количестве осложнений и в уровне смерти, смертности как вы видите смертность при стереотоксической биопсии мозга достигает почти 1 процента что тоже на самом деле довольно важно вот и немножко на тему интероперационных исследований, интероперационное КТ, интероперационное МРТ, это стало сейчас более-менее доступно, есть как классический спиральный таморов, который находится в операционной гибридной вот, или не гибридной. Вот, есть возможность интероперационного МРТ, есть также плоскодетектовые методики в виде препаратов типа УАРМ и так далее. Вот, и это достоверно повышает точность биопсии, поскольку, вот, если немножко рассказать о личном опыте, как это проводится, когда я обучался и работал в институте нейрохирургии профессора Поленова, вот, делается стереотоксическая биопсия, равная, к примеру, или безравная, неважно, и пациенты зачастую в наркозе на вентиляции транспортируются в томографическую, комнату, где спиральный томограф стоит обычный институтский, делается свои исследования для того, чтобы оценить вообще, мы, мы попали в цель или не попали. вот и Если цель то дальше заново это уже изображение используется для последующей навигации и повторной биопсии фактически вот это занимает безусловное количество огромное количество времени это занимает ресурсы это бригада хирургической анестезиологически это безусловные риски для пациента это продленная вентиляция нахождение в аппарате КТ и так далее также интероперационная МРТ тоже сейчас стала более менее распространенной методикой тут два принципиальных метода что называется гора к магомеду или магомед гаре движется аппарат пациенту или или пациент укладывается в классический МРТ-аппарат. В Мазовском центре стоит, есть гибридная МРТ-операционная, там выкатывающийся аппарат, но есть большой-большой, гигантский на самом деле дефект этой методики, в том, что магнитная мощность этого аппарата 0,15 Тесла. То есть там та картинка, которую мы получаем, она, ну, в общем, очень условно хороша. Вот. И вариант, когда пациента укладывают в классический МРТ-томограф, вот, там э, тоже требовательно и к э, оборудованию анестезиологическому, безусловным образом, которое крепится и не должно быть защищено от магнитного воздействия. Вот, и к методике пациент находится фактически в аппарате около 15 минут, это тоже не очень безопасная ситуация, на мой взгляд. И перекладывание пациента со всеми трубками, э, системой мониторинга и прочее доставляет проблем. И как это сложилась волей судьбы. Мы с Павловичем оказались в одной ординаторской на довольно продолжительное время. Вот. И в процессе обсуждения различных наших методик, которые у нас местами пересекались, мы пришли к выводу, что у нас есть некая совместная вариант выполнения данного вмешательства биопсии, который фактически не применялся ни кем. И такая некая оригинальная разработка. Вот. Немножко расскажу о технологии. Она мало чем отличается от привычной вам, однако для нейрохирургов она безумно дико. Вот. И никто этого не делает. И фактически ничего нового. Пациент укладывается, делается исследование, планируется доступ. У нас есть ограничения, поскольку э череп, головной мозг ограничен костями черепа. Э это накладывает определенные сложности в формировании доступа. Вот. И э мы э Фактически у нас нет возможности изменить точку входа. То есть, если, допустим, при э, функции через мягкие ткани есть возможность сместить иглу относительно э, объекта конечного, то в, э, в данном случае у нас игла на точке входа фиксирована. И э, трассу внутри э, головного мозга тоже лучше не менять, поскольку это оказывает негативное воздействие, зачастую вызывая поражение функционально значимых зон, что будет приведать пациенту таким достаточно грубым неврологическим дефицитом. Вот. Следующий момент – это фиксация площадки – тоже, так сейчас есть, была готовая площадка, которую мы смогли найти и адаптировать для наших целей. Вот, после доступа к и установки площадки контроль, проводится контроль трассы вот, вводится игла и, соответственно, контроль положения этой иглы, насколько мы, мы вообще там, не там у нас, к счастью, есть большая, вот это, на мой взгляд, вообще невероятная удача, что есть возможность фьюжина с МРТ что зачастую не все опухоли головного мозга видны на КТ и вообще контрастируются вот, поэтому это большой проблем. и забор ткани, мы дальше можем контроль забор тоже Как видите, на картинке есть фьюжн с ПКТ, что тоже очень важно. Мы из метаболически активной зоны забираем материал, это известно будет наш опыт мы провели 35 таких вмешательств с эффективностью 97 процентов фактически одно вмешательство у нас было не Мы потом этого пациента взяли на открытую хирургию и, в общем там оказалось довольно плотно опухоль по которой мы фактически его скользнули мы были с краю и нам казалось что мы внутри на процессе при пдкт контроле положение иглы Однако мы в общем были просто рядом с опухоли вот и одно было симптомное осложнение которое немножко позже расскажу фактически полови... Третье – третий, это глиальные опухоли, чуть меньше трети – это лимфомы, которые мы ä, выполняем в стереотической Это стандарт золотой их диагностики и немножко такие редкие болезни, по типу болезни Ордхайма-Честера, это такое гематологическое заболевание гистецитоза. И сейчас немножко расскажу о плюсах сравнительных ПДКТ-методики и вообще интерпретационного исследования по сравнению с теми привычными для нас системами оптической навигации или рамной навигации при стереотоксических биопсиях. И что имеет ну, безусловное преимущество, на мой взгляд, по крайней мере. Это контроль забора материала, интероперационный. Мы тут же, не а, зашивая рану, не уходя от пациента, никуда его не транспортируя, можем получить а, картинку, в которой мы видим, что мы забрали материал из ткани опухоли, и это безумное преимущество, на мой взгляд. Следующий момент – это то, о чем, наверное… В... Ну, знакомы, скажем так, те, кто работает на движущихся органах, там, печень, почки и так далее, то все в животе может сдвигаться, головной мозг к счастью, он относительно фиксирован в черепе, вот, однако есть э, ликоры, выполняющие гидропору головного мозга, и особенно у возрастных пациентов э, при э, фактически вскрытии твердой мозговолочки дальной оболочки, для того, чтобы э, э, уже дойти до ткани мозга, чтобы выводить все, э, некое количество литра изливается наружу, и головной мозг смещается относительно той изначально запланированной, ну, изначально исследованной его позиции на МРТ, и таким образом при больш... ну, в данном случае демонстрация именно самого эффекта брейншифт, а они опухоли при данном образовании смены трассы по большому счету не потребуется, довольно большой, вот, а при небольших, новообразованиях это имеет гигантское значение, особенно при глубоком их залегании, поэтому фактически исследование интероперационное вот на момент перед передземления заведением иглы, она для нас имеет большое, гигантское значение, поскольку пациенты особенно возрастные с заместительной наружной гидроцефалией, таким, такой проблемой обладает. Следующий момент – это фактическое контрастирование в режиме онлайн. Тут мы, эта картинка призвана показать, то, что контрастирование по ДКТ относительно МРТ контраста с гадолинием получается не хуже данной пациентки лимфома. Перечная ЦНС. Как видите, контрастируются очаги, которые в затылочной доли. Так, а у меня есть возможность показывать что-то, да? Нету? Нет у меня, да? Указки. Ну ладно. Так и очаги, которые располагаются кпереди, также на ПДКТ видны. Это тоже гигантское значение, поскольку пациенты, особенно с лимфомой, это быстро опухоль, она может как подвергаться увеличению, так и на фоне приема дексидозона по жизненным показаниям может уменьшаться в размере. У нас такое тоже было. И фактически эта трасса, которую мы были, планировали изначально, она может быть неактуальной для этого пациента на момент, когда он находится на операционном столе. Вот тут мы продемонстрировали эффект. И, хорошая точность по ДКТ мы уже тоже посмотрели, довольно глубокие новообразования позволяют нам получить э, материал из сложных и на самом деле очень сильно опасных для э, теретоксической биопсии э, зон. Как вы видите, это фактически э, таламус, э, передние отделы это э, глиальная опухоль, качественного пациента мы выбрали сложную трассу, которая располагается под желудочком. Вот здесь вот, видите, под желудочком. Если мы зайдем в желудочке, соответственно, мы ликвардринируем, получим тот самый эффект брейншифт. Вот. И э, при данной манипуляции, в чем сложность и в чем опасность, на мой взгляд, и вообще биопсии головного мозга, это э, неконтролируемость последствий. То есть при даже небольшом кровотечении в этой зоне, при там буквально 5-7 миллилитров, мы получаем грубый неврологический дефицит в виде геймплегии пациента. Ну, тут в вот, Фактически мы забрали материал и получили ответ, то есть цель достигнута из наиболее контрастирующей части. Терраностика, куда без нее, это очень модное слово и направление. Получили, чем отметили у нас при почти все пациенты, все даже пациенты с лимфомами, которые у нас были, при биопсии и заборе ткани из центра опухоли, она сворачивается вовнутрь. Это не характерно ни для каких других опухолей, которые мы выполняли биопсию, включая энцефалит, который тоже у одного пациента был. Вот. И фактически мы интероперационно на столе понимаем, что у пациента лимфома. Мы исходно предполагаем, для чего мы делаем биопсию, однако это дополнительный подтверждающий фактор, который позволяет, там, допустим, в какой-то степени ускорить или попросить ускориться, или как-то, в общем, скоррегировать лечение пациента. И скорость исследования патоморфологический материал, как вы сами понимаете, если патоморфологов попросить, то выполняется все немножко быстрее. В случае первичной лимфомы ЦНС для пациента время очень важно, это агрессивная опухоль. Вот. И немножко расскажу об осложнениях, в том числе, которые у нас было. Большая тоже работа, те же полторы тысячи биопсий, проанализировано 25% осложнений, но осложнения не включали даже маленькое, небольшое на миллилитровое кровоизлияние в зоны забора материала, которое бывает зачастую. Вот. 88% из этих осаждения бессимптомные Три из них имеют определенную клиническую симптоматику И летальность 0,8% При стереотаческих биопсиях Там как правило, там есть предикторы летального исхода, это поражение ствола головного мозга, наиболее сложное для локализации, для биопсии и церебральный токсоплазм который зачастую в виде инфекцию у пациента с довольно, распространенным, с довольно выраженным иммунодефицитом. Вот. И, как, что самое важное, что а, большинство осложнений, из них половина, наверное, а даже а, больше половины, возникают в первый час после выполнения биопсии. Это м, фактически те которые развились на столе. Их можно было понять, что они будут еще на операционном столе. Вот. И мы, у нас тоже было один, одно осложнение, довольно тяжелое, пациента. Как вы видите, это пациент. Разница между снимками 10 минут. Вот, э, пациент с опухолью э, глиальной, медиальных отделов и сочной доли. Э, и мы забирали биопсию, и в процессе биопсии э, был э, фактически э, ранен сосуд, вена базальная. Э, э, и вот мы на данном слайде видим, что у нас средняя линия почти на месте располагается. Вот, а через 10 минут на снимках э, видите смещение уже срединных структур и стрелочками отмечено отмечена гематома субдуральная. Пациенту было в порядке выполнено трипанация черепа, удаление гематома, гемостаз. Это имело функциональные проблемы для пациента, в итоге довольно тяжелые. Вот, однако, возможность диагностики таких изменений на операционном столе это большой плюс, потому что при классическом варианте этот пациент бы, скорее всего, поехал на спиральную томографию или какое-то время был 2 часа в реанимации, его бы не экстубировали были бы соответственно более тяжелые. В не факт чтобы допустим выполнить экстренную операцию вот и немножко э, расскажу помимо биопсии тоже на мой взгляд э, все-таки конференция посвящена по томографии большой большой плюс э, это возможность сложных конфигураций, сложных трасс это пациент оперировано по поводу глиальной опухоли головного мозга для его стомы, вот у него Сейчас, вот здесь это послерезекционная полоска там небольшая гематома внутри, которая повозилась после того, как мы дренировали ликвар оттуда. И вот здесь вот есть сложнее называемый такой изолированный височный рог. После резекции опухоли фактически с, слипся выход из височного рога правого бокового желудочка, что требует вмешательства фактически вентриклоперитального шантирования. И мы под дкт контролем из Сложные нестандартные абсолютно трассы, выполнили заведение э, вентрикулярного части катетера через пострезикционную полость для того, чтобы дренировать ликвар из нее и э, височного рога правого бокового желудочка. И тем самим образом мы э, пациенту фактически нормализовали его э, ликворциркуляцию и э, добились хорошего клинического эффекта гипертензионной симптоматики. Это все, что я хотел сказать, коллеги. Спасибо большое за внимание и за приглашение. Вот, на мой взгляд, после фоскотемография, в моем понимании, имеет гигантские перспективы в рамках работы в области нейрохирургии. И, в общем, мы будем активно этим заниматься и развивать. Спасибо.